Сегодня нам, современному молодому поколению с каждым разом не просто воспитывать собственных детей, братьев, сестер, мотивируя это тем, что время поменялось и ценности другие. Но если честно, наша вина в первую очередь в том, что мы забыли свои корни, родословную, перестали быть примером для своих детей, забыли, что такое нравственное воспитание, хотя наша айратская история Вейна, великими семьями, мы не постесняемся даже сказать семьи, которые вершили историю в азиатском регионе. И наш выпуск докажет вам о том, что мы на самом деле должны вернуться на путь, которому следовали наши предки. В этом выпуске мы вам расскажем о пяти айратских барсах. В нашей истории известна такая фраза «Ахаин тавун барс» Но что это значит? У хашутского Хани Найон Хангора Аджины Ахай Хатун было пятеро сыновей. После смерти мужа она воспитала их так, что они стали лучшими среди айратов и называли их Табун Барс или Пять тигров. Это были Байбагас Батур, Кундулен Буши, Гуши Минхан, Хан, Засахтучиген Батр и Буян Атхон. Байбагас Батур был старшим из Тавунбарса, был знаком с учением Будды и любил рассуждать о, знании, о значении религии. Его увлечение религией было поддержано турвудским Найоном Тамины Батуром. Учение Будды настолько увлекло Найона, что несмотря на то, что он занимал первенствующее положение в айратском союзе, сам он хотел стать монахом-служителем религии. Когда на айратском сейме Байбагас Батур высказал свое желание, то Найоны ответили. Расставшись с вами, нам трудно будет поддерживать государство в целости. Будучи Тайоном, вы не будете уже оказывать нам своей милости. Так как для нас весьма важно ваше намерение, то мы предварительно доложим о том Цаган Наминхану и последуем его повелению. История о том, кто такой Цаган Наминхан, вы можете посмотреть на нашем канале, ссылку я оставлю в описании под видео. Цаган минхану старшие айратских племен доложили и просили сделать выбор. Тогда ли нравственная религиозная заслуга больше, когда один байбагас будет тайоном? Или тогда нравственная религиозная заслуга больше, когда по одному сыну у каждого из нас будут тайонами? На что Цаханнаминхан отвечал, нравственная религиозная заслуга многих гораздо выше». Согласно этому совету, айратские Найоны уговорили Байбагас Батура отказаться от его намерения и решили посвятить в духовный сан Банди по одному из своих сыновей. Так дербецкий Далай Тайши отдал своего сына Тайона, зюнгарский Харахула – одного из своих десяти сыновей, турхутский Хоурлюк – сына Лойзана, хошутский Кундулен Угуши – одного сына, зюнгарский Цукер – Сына Лабзан Хутухту, сам Байбагаз Батур, предварительно усыновив Хутухту Зая-Пандита. Нужно заметить, что у Байбагаз Батура были сыновья Цаценхан и Аблай которым он хотел оставить улус и ханства. Поэтому он сказал Зая-Пандите «вместо моих сыновей будешь бандем". Когда подросли сыновья, он разделил свой улус в 130 тысяч кибиток между сыновьями Цеценханом, он отдал 70 тысяч и а Тайши – 60 тысяч кипиток. Сам, сделавшись ревностным почитателем буддизма, уже не вмешивался в управление народом и умер в 1640 году в 90-летнем возрасте. Вторым сыном был Кундулену Буши. В истории известен как айратский силач. Прожил, как говорил старец Бебе, более 120 лет и видел своих правнуков. Он умер после 1671 года, его деятельность была направлена на расширение и укрепление айратского нутуга. При этом личность достаточно неординарная, он постоянно вел войны внутри Айратского союза. Его основным соперником был Батырхун Тайджи Зюнгарский. После того, как я выдам своих друзей дербецких владельцев, хотя бы и остался в живых. Потеряю уважение. Пусть лучше здесь, на этом месте, умру я. Кундулена Буши после неудачной борьбы с Батрохунтайджием в 1646 году потерял свою власть и, вероятно, в это время он ездил в Тибет на поклонение Далай-Ламе и виделся со своим братом Гушиханом. Когда был на поклоне у Гушихана, владыке Тибета говорил, не возбуждай зависть во мне, обедневшим, не возбуждай гордость во мне, потерявшем уважение. Весь нутук, Рассказывали его слова, я узнаю намерения человека и сердечные его слова, и думы. Кундулена Буши также был участником Айратского сейма, на котором был приняты закон 1640 года. Историки представляют его человеком высоких моральных качеств. Так М.Ч. Габан Шараб писал о нем, что совершив паломничество в Тибет, на ауденцию у Далай-Ламы просил его «сделай так, чтобы обогатившись я не сделался скупым». А когда стану влиятельным наеном, я не возгордился. Жизнь Куднулену Буши показывает нам, насколько в те времена наши правители были мудрыми людьми. Уже понимая, что власть может испортить человека внутри. Помимо того, что они были философами, знания в области управления государством и ведения войн находились на высоком уровне. Третий брат из тавун-барсов был Турубайху, более известный как Гушиноминхан. Он со своим наследственным улусом перекочевал с Алтая на Кукунур, представлявший в то время привольные для скота пастбища и составлявший важный стратегический пункт для военных передвижений на Южный Китай и Тибет. Лыткин, ссылаясь на некоторые источники, писал, что Гушиноминхан был счастливый всех своих старших братьев. Избежал влияния зюнгарских владельцев. Он стал владыкой Тибета и Кукунура и имел немалое влияние на всех айратских владельцев. Гуши Хана двинуться на юг со своим улусом заставили два обстоятельства: во-первых, увеличение численности айратского населения и возникающие от этого междуусобные войны между Найонами. Во-вторых, район. Кукунура представлял малонаселенную область, и монгольские князья, претендующие на эту территорию, были заняты также внутренними делами. И Гушихан занял эту территорию, став пановластным хозяином обширной области, утвердившись на новом месте, укрепив свое положение, Гушихан обратил свое внимание на Тибет. Где хотя Далай-Лама был полный владыка Тибета, но в это время светская власть и обладание Тибетом принадлежали Тангутскому Дзанбахану. Духовные же дела, дела совести и распространение учения Будды, принадлежали Далайламе. ламе Властолюбивый советник Далай-Ламы по управлению светскими делами Диба, посоветовал ему, что тангутский Дзамбахан, обладавший Тибетом, мучит народ и унижает учение Будды, и убедил его позвать Хашутского Гушихана, обладателя Кукунура. Далай-лама, желавший сделать участником в управлении Тибетом Багда-Ламу, охотно, согласился. Гушихан явился в Тибет с войском и убил Дзанбахана, захватив тибетские провинции Уй, Джу, Кам и Нари и отдал их далай и багдо назначив управителем под своим руководством старшего сына своего Даяна с титулом Ачирхана и дав ему в помощнике шестого сына своего Дорже с титулом Далай Батру Тайджи. Таким образом, Гуши-хан сыновьями стал полным хозяином Тибета и Кюканура. В айратских исторических сочинениях об этом событии рассказывается, как в Тибет пришли шесть полков войска, но не могли причинить препятствия религии Будды, потому что гуши -хан со своими сыновьями и внуками победил трех великих ханов, имевших во главе Цакту-хана, уничтожил их прославился между тибетцами, китайцами, монголами, айратами и сохранил учение Будды. Гуши-хан из владельца небольшого улуса в 5000 кибиток, благодаря сложившимся обстоятельствам и, конечно, личным качествам, организатора и полководца сделался ханом Кыкунура и императором Тибета. Поэтому он имел титул гуши нуминхан. батур Батур-Буши-Тюмень писал. Когда шесть полков конного войска прибыли в тибет и начали причинять препятствия религии будды, айратский гушихан пришел с войском, уничтожил эти шесть полков войска исполненного ложным учением и гордостью души и возвеличил славу айратского имени между Дербенхара, то есть четырьмя чуждыми народами или дербенойратами, китайцами и монголами, доставив огромное благодеяние религии будды, он стал известен под почетным титулом Нуминхан Гуши. Под шестью полками здесь имеются в виду войска Красношапочной школы буддизма, так как в то время еще шла борьба между двумя направлениями буддизма в Тибете. Управление Тибетом Гуши хан отдал сыну Даяну Ачирхану. Сам же продолжил принимать активное участие в делах Айратов. Будучи покровителем Тибета, он имел заметное влияние на дела Далай-ламы и деятельность Зая-пандиты. Гужихан скончался в 1657 году в 90-летнем возрасте. Он имел 10 сыновей. Пишите в комментариях, если интересна судьба его сыновей, и мы обязательно сделаем ролик о них. Остальные два сына Ахай-Хатун Засактучин-Батур и Буянадхон в источниках, переведенных на русский язык, достаточно широко неизвестны. Засактучин-Батур кочевал в Коконуре, потом перешел на сторону Маджуров, а жизнь Буянадхона атхона овеяна тайнами но тем не менее, младшие два барса достойны называть себя тиграми Ахайхатун. Нам стоит задуматься, что мы перестали воспитывать в наших детях чувство долга перед собой. Мы видим на примере наших предков, насколько может быть сильным национальное воспитание. Но воспитание будет сильным, когда моральное чувство долга и чести прежде всего. И таких примеров в нашей истории очень много – династии джунгарских хунтаджейцаросов, калмыцких ханов из рода кирид, а позже дербетских найонов тундутовых и хойских тайшей Тюмени, свидетельствуют о крепком воспитании в айратских правящих семьях. Наша степная элита подавала пример всему народу о том, какими должны быть простые люди. И лишь только один раз айраты изменили своим принципам, результат которого привел к уничтожению миллионного Джунгарского ханства. Хотим ли мы еще этот урок повторить? Все будет зависеть от нас, уважаемые земляки. Как мы воспитаем своих детей? Таким и будет наш народ. На этом пока все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и ВКонтакте. С уважением, Максим Цеденов.